Так, друзья, ну что, вперед, поехали. Сегодня, сегодня эфир, обещанный эфир «Откуда взяться деньгам, если вы их боитесь?». Я Надежда Новосельская, психотерапевт, психофизиолог. Покажу сегодня на примерах моих учеников, какие они делают ошибки в программе «Возрати себя заново», где мы пишем цели, учимся выбирать свои блоки и ограничения. И второй блок у нас денежные коды 2023. Поэтому сегодня моей группе повезет, потому что я их, вернее, вы кто не в группе, кто не, кто не оплатили и бесплатно слушайте, вам повезет. Ну а те, кто сейчас находится в обучающей программе, вам внимательно слушать и делать свои выводы. Сейчас приглашаю вас в группу, вернее, в Инстаграм на эфир. Будем разбирать ваши домашние задания. Итак, друзья, такие сегодня вопросы я буду открывать. Как себя дорого продать? Почему многие люди получают копейки, при этом являются специалистами с большой буквы? То есть у них образование, у них опыт, они очень много помогают другим людям. Они врачи, психологи, ветеринары, учителя, преподаватели, бухгалтеры, бизнесмены и так далее. Почему эти люди получают не столько, сколько хотят, сколько должны, по идее, сколько, насколько они достойны? И первый вопрос, как себя дорого продать? Дальше. Второй вопрос. Форма или содержание? Внешность как влияет? и насколько влияют ваши фотографии, аватары. Сегодня буду об этом тоже говорить. Дальше. Как глубоко зарыты ваши деньги? Про денежные ограничения, денежные блоки будем сегодня говорить. Дальше. Есть вопросы не только в группе, а и в личку пишут, что «Не получается, это не мое, я себя ищу». Да, есть такая тема, мы себя ищем, но чаще заблуждаемся. Сейчас об этом буду тоже говорить. Дальше, пятый вопрос. Сегодня прилетел в чат. Почему опустошение после достижения цели? Одна из наших учениц сегодня у нее вышла в печать книга ее стихов. Она говорит, очень рада тем тому, что... Взяла сторис, показала свои результаты и в то же время какое-то опустошение. Кому все эти вопросы будет приятно услышать, кто хотел бы это услышать, пишите «хочу» и пишите восклицательные знаки. Вы помните, что тот, кто включается, тому помогает Бог. Тот, кто включается, тот работает, пишет, включается бессознательное. И бессознательное — это тело. А если рука пишет, то это часть тела. Это уже через сознательное включается, потому что через ум в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Вижу, фотографии поделали, молодцы. Теперь поехали дальше. Итак, первый вопрос я бы хотела разобрать, как себя дорого продавать. Такой объемный вопрос. Но смысл его заключается в том, что мы себя не ценим. У каждого из нас своего «я» не существует практически. Его растоптала советская система, родители, которые выросли в этой советской системе, бабушки, мамы, папы, в общем, у каждого из нас. У нас в группе разный возраст, и помоложе, и постарше, и 30, и 40, и 50, и 60, и даже после 60 есть люди, которые... Умные, образованные люди просто ищут, как прокачать свои глюки-тараканы и зарабатывать больше, и самое главное, прокачать свою уверенность, свою ценность. Так вот, первое, на что бы я хотела обратить внимание, друзья мои, если вы хотите продавать дорого свои продукты, и вы находитесь, ну, например, в соцсетях, а сегодня в соцсетях не находится только... Ну, не знаю, все не все в соцсетях, только у каждого есть своя отдельная цель. И если ты выходишь в соцсети для того, чтобы просто похейтить кого-то, как вот есть у меня в Facebook, у меня такая там уникальная такая аудитория иногда встречается, ну, много хейтеров, а хейтеры — это те, которые пытаются кого-то зацепить, пытаются кого-то унизить, покритиковать. Я часто таких, на таких не реагирую, часто таких я баню. Просто удаляю, чтобы они мне, ну, как бы, настроение не портили. Но иногда мне прикольно с ними по, э, взаимодействовать. Так вот, сегодня поставила страничку э, на 5 долларов на продвижение. Я время от времени ставлю на продвижение, чтобы больше людей подтянулось, чтобы больше людей увидела. И вам, кстати, рекомендую не злобиться, ставить на продвижение, ставить, делать рекламу, если хотите больше зарабатывать. Это одна из причин. Сегодня я ее не заявила, но буду об этом говорить дальше. Так вот, как правило, пишут всякую, ну, такое цепляют, такое подкалывают, оскорбляют. Значит, запомните, это люди, которые униженные, оскорбленные, это люди, которые богом обижены, судьбой обижены, мамой обижены, изнасилованные физически, психически вот что вы понимали. Потому что если человек доволен собой, если человек трудится, работает, он уважает труд другого, понимаете? А здесь ничего не продаю на этой странице. Там вот была статья у меня. И там, да, вот она там что-то вам расскажет, что-то нам напарит. То есть эти люди светят своим мета-сообщением. Так вот, у них странички, как правило, закрытые. Там иконы стоят, там какие-то значочки, там они про Бога говорят. То есть, понимаете, это люди, ну, просто извините, больные люди. И я, как психотерапевт, имею право это сказать, потому что я знаю, как читать такие аватары. Так вот, если вы хотите дорого себя продавать, и ваша цель — не хейтить других, не просто заниматься фигней потому что в соцсетях сегодня занимаются фигней только те, у которых нет своих целей, они выполняют цели других. И вот те, кто хейтят, то пишут, они поднимают мою страницу. И если я им отвечаю, значит... У меня больше показов. На эту страничку приходят и адекватные люди, и неадекватные. И я их не убираю. Пускай видят другие, сколько больных людей, чокнутых, прибасанных и неадекватных. Особенно... Ах... Мне, кстати, больно от того, что ну, в моей Украине такие есть, когда Украина истекает кровью, лучшие люди гибнут на полях, и такой, и такой сидит бездельничает, от нечего делать, и сидят, и щипают. Но я выбрала эту работу. Так вот, если ваша цель в соцсетях не просто заниматься и наблюдать за тем, что делают другие, значит, ваша, ваша цель наверняка — это продать себя. А мы с вами всегда продаем себя. Если вы ищете себе пару и... Вы не только на сайтах знакомств выставляете свои грамотные фотографии, и то э, я учу, и меня учили, я училась, что люди 3-5 секунд считают считывают тебя по фотографии, по, по тому, как ты выглядишь. И если ты в жизни в реальной тоже выходишь на улицу, в магазин, куда бы то ни было, тоже тебя считывают, как ты одета, как ты обута, как ты держишь спинку, улыбаешься. Или ты ну, такое лицо перекошенное, да? То есть это дорого себя продать. Так вот, если ты хочешь дорого продать себя, значит, твои фотографии, внимание, ваши фотографии должны быть оформлены, красиво сделанные. Я вспомнила, вспоминаю себя, когда я... Делала фотографии, я одну, десяти я оставляла, остальные я удаляла. Я, не, я себя не любила, я, я была недовольна собой, у меня была куча каких-то комплексов. У кого комплексы, кто себя на фотографиях не любит, напишите, пожалуйста, я, не стесняйтесь. Так вот, это нормально. Если вы это осознаете, пишите, пишите, не жлобитесь на комментарии. Так вот, если вы осознаете, что вы себя не любите на фотографиях, вот просто не любите, то вы... Это говорит о том, что... Вы будете с лицом, скукоженным. У вас будут какие-то позы непонятные. У вас будет... Что попало? И это было у меня то же самое. Я... Думаете, что я другая? Да, я сейчас вот тут вот легко выступаю, легко посылаю нафиг, лечу тех, кто нуждается в помощи и кто хочет лечиться. Потому что есть такие люди, которые неуменяемые, их лечить нельзя. Они будут цеплять тебя, они будут... Вон там на страничке, там, где я давала в Фейсбуке значит про ленточку, вот там увидите, я там специально вступила в диалог, интересно, поудаляются они или нет, или будут там дальше. Ну, пускай, пускай пишут, я специально показала. Так вот, если ваша цель вот в соцсетях для того, чтобы вы себя продвигали как специалист в своей области, у вас есть какой-то магазин, у вас есть, вы специалист в своей области, вы психолог, у бухгалтер, неважно кто. Ребята, сегодня вы себя в интернете продаете. Если в вашей фотографии находится там куча детей, людей, это говорит о том, что у вас нет своего «я». Вы прилепились, примазались, пришились, как сиамские близнецы, и у вас нет своего «я». Вас растоптали. Услышите меня. Я вам говорю, это как психодиагноз, как психотерапевт, как человек, который на этом ну, собаку села. Я писала научные работы. Я, я очень много писала на этот счет и работала, потому что это исследование не только мною, вот такие вот э, озвучены сейчас. Дальше. Если ты хочешь, чтобы тебя считывали как специалиста, значит, тебе нужно пойти хорошему, качественному, дорогому, профессиональному фотографу в фотостудию. А до войны фотосессия стоила в среднем... В районе 100 долларов, по-моему, 2 часа, это бровары Киев, я самородом оттуда, не знаю, сколько сейчас, в среднем рассчитывайте, 2-3 тысячи, четыре тысячи гривен вам нужно выложить, чтобы вас правильно поставили, чтобы вас правильно посадили, направили свет. Чтобы вас, эль, ваши ноги не были расставлены, раздвинуты, чтобы ваши руки вот так вот не торчали, как когда-то у меня. Как мне говорили: ты куда руки расставила, ну-ка руки собери и так далее, и так далее. Чтобы вы не прислонялись там к дереву какому-то и так далее. Потому что этому надо учиться, всему надо учиться. Или даже само самое на сайтах знакомств, когда обучают девчонок найти своих мужчин, достойных мужчин. Если ты выходишь туда с оголенными сиськами, если у тебя там все открыто, и ты хочешь найти там себе мужчин для серьезных отношений, ну блин, смешно же. Но этого люди не знают, а я раньше этого не знала. Поэтому дорого продать, это качественный внешний вид. Кто это понял? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, и кому это дошло. Поэтому, если ты хочешь дорого продать свои услуги, свои, эм, свои платья, свои у, у, услуги какие-то, у вас должны быть хорошие фотографии, чтобы люди видели, что вы заморочились, не пожлобились на себя. Это говорит о том, это считывается. Есть, нет первого, нет второго впечатления, э, нет первого впечатления для, как же там есть выражение, нет второго шанса для первого впечатления. Поймите. Дальше. Если у вас красивая фотография, качественная фотография, вы качественно оформили свой, свой аккаунт, например, да? Но там у вас пустота. Значит, надо подумать про содержание. И, кстати, сегодня, чтобы вы понимали, не обязательно иметь сотни, тысячи, миллионы подписчиков для того, чтобы зарабатывать достойные деньги, если вы специалист в своей области. Вам достаточно иметь несколько качественных статей, Согласно более хотелок ваших клиентов. И вот те сейчас, кто в курсе «Возроди себя заново», где мы учим хотеть, учимся хотеть, мечтать, ставить цели, мы знаем, что такое ХСР. Кто знает, что такое ХСР, поставьте ХСР плюс. Кто не знает, поставьте ХСР минус. Если вы знаете, что такое ВАК, то есть чего вы хотите, Вижу, слышу, ощущаю. Вы учитесь правильно и грамотно хотеть через три модальных восприя... Вос... В... канала. Ви... Вижу, слышу, ощущаю. И это для бессознательного закон. Поэтому если вы пишете хорош... через хорошо сформулированный результат, включаете БВХ, э -э БВХ это более возражения хотелки, это не сюда, <с> аббревиатура. аббревиатура. Так вот, если вы х... грамотно, Четко пишите, мечтаете, записывайте свои желания каждый день, ставите свои цели. Но самое главное, вы знаете, чего вы хотите. И когда вы специалисты помогающих профессий продаете себя, продавая продукт, первое, вы сами, соответственно, выглядите, и второе, вы спрашиваете у человека на продающей консультации, а что ты хочешь? И человек поплыл. Твоя задача через продвигающие открытые вопросы задавать ему, подвести его к тому, чтобы завести человека в его будущее. Вот это вот ХСР. Хорошо сформулирован результат. И если вы умеете это делать, то ваши профессиональные данные будут соответствовать. Вы сможете продавать свои услуги. Вот почему первый модуль, базовый модуль. Возроди себя, то есть научись правильно хотеть, убрать, убери свои блоки, ограничения, то, что мы делаем в курсе, поможет вам дальше двигаться во всех направлениях. Потому что, смотрите, кто из вас в денежном, денежных кодах 2023, вы же видите, что левое полушарие сколько, а правое полушарие для чего? Деньги – это же не сама цель, деньги – это для второго, второй вашей части, правое полушарие – Вижу, слышу, ощущаю, для удовольствия, для кайфа, для радости. И если ты для себя жалеешь, если у тебя нету того, чего ты хочешь, ты откладываешь под подушку, ты транжиришь. Ну, транжиришь — это надо тоже искать причины внутри себя, э, об этом отдельно. Но ты знаешь, для чего тебе деньги. И вот у вас там в каком уже уроке есть про левый и правый полушарий? Сколько вы хотите в этом месяце, чтобы поднять, поднялись доходы на 20%? Помните, мы описывали, сколько у вас сейчас доход? Что вы, на что вы тратите деньги, вот эти вот то, что сейчас есть, а в Афраана. Дальше, сколько вы хотите за этот месяц поднять немного, на 20% хотя бы, поднять доход и написать, что бы вы хотели иметь, чтобы на 20%, ну, чуть-чуть больше добавить, и чтобы было больше уровень нормы, чтобы больше захотели. Потому что если вы хотите только на то, что у вас есть, и больше не увеличивайте уровень нормы, то у вас и будут приходить ровно столько денег, чтобы хватало на все. Кто это понимает, поставьте восклицательные знаки. Если вы не поднимаете уровень нормы, помните, как мы перешли из базового уровня, да? научились хотеть, желать, теперь дальше мы, когда переходим в денежные коды, мы используем базовый курс. Базовые знания. Почему не пишите? Почему за, э, за, затихли? Что, плохо со вас соображаете? Плохо слышите? Или, не, или трудно соображаете? Я в 63 года быстро говорю и быстро соображаю. А вы? Спят они сидят. А, поэтому, когда вы пишете через правое полушарие, для чего вы повторя... вы продолжаете первый модуль, да, базовый модуль, когда вы учите левое полушарие, ну, учитесь левое сколько, правое зачем, то вы в денежных кодах прописываете для чего, и вы описываете, вот, хочу колготки, там, были там за 10 долларов, теперь хочу за 15, была ручка там за, за 50 долларов, теперь хочу за 70 долларов, да, то есть ваша задача постоянно подавать уровень нормы. Вы снимали квартиру за 2000 долларов, там, или за 200 долларов, ну, Значит, хочу там на 300, снимала отель за там троечку, теперь хочу четверочку или пятерочку. У вас должно быть постоянно движение на, выше, на повышение уровня нормы. Если вы не поднимаете уровень нормы, не хотите больше, то денег вам ни хрена не придут. Вам будет приходить ровно столько, чтобы закрыть ваши базовые потребности, к которым вы привыкли. Понимаете? Вот почему у многих людей, которые вроде бы и зарабатывают больше, а как-то куда-то они деваются, потому что нету левого и правого полушария, нету баланса, а, откуда вам надо эти деньги. Поэтому простые, простые, совершенно простые вещи, которые важно делать. Следующее. Если у вас форма и содержание, да, вот, то есть вы, первое, вы выглядите достойно, вы сделали фотографии, вы не прилепили к своим детям, к своим бабушкам, дедушкам, вы не какой-то там ни с, с чаркой, ни с бокалом, вы красиво, качественно сделали фотографии, вы заморочились, показали, что вы достойный человек, вы уважаете себя, тогда у вас... Вот кто у нас присоединился в красном платьице? Вот что это за фотографии? Ну, опять же, это ваш выбор. Вы можете меня слушать, делайте по-своему. то вам делать. Поэтому сделайте качественные фотографии. Раз. Заморочитесь, не пожанитесь, не пожлобитесь. И это касается, кстати, или сайта знакомств, когда вы учитесь привлекать качественных мужчин, потом учить с ними разговаривать, это уже содержание, потому что одно дело привлечь как клиента, так и мужчину, если вы ищете себе, также и мужчина, если ну, мужчинам там проще, у них, у них совсем по-другому, я это в курсе объясняю, как найти своего мужчину и выбирать правильно и грамотно, разбираться в них. Так вот, вы привлекли сначала, а потом содержание, как вы говорите, что вы говорите, поэтому, когда вы, специалист-промагающих профессий, у вас должны быть на страничке правильные, грамотные значит, ваши статьи, о чем вы, кто вы, и закрепленные какие-то там о вас видео или, или статьи, и сторисы регулярно делаете тогда вы будете привлекать свою аудиторию. Ну, это так если кратенько. Это про содержание. Дальше. Как глубоко заритить ваши доллары, ваши деньги? А теперь внимание. На українській мові не можна, потому что я читаю для всех людей, которые живут в світі, а не тільки для жлебов українських. Вот как же вы меня достали, вашу мать, нехай, а? Да что же вы за жлоби такие? Мы, мы идем в Европу. А в Европе не только украинская мова. Говорите у себе, в своем осередке украинской мовы. У меня в группу сейчас зайшло много людей, ну, много-небогато людей не из Украины. Так что мне теперь? Они читают чат, и они не понимают. И девчата сейчас переходят на російську мову, чтобы поважать других людей. Что ж вы за такие жлоби, га? Ой, я уже не можу это пояснювати. Сколько же можно пояснивать? Учите мову, русскую, украинскую, французскую, английскую. Что вы помешались на той мове. нас на мови на войну завели. Да-да-да. И да, да. фотографию нормально сделайте. А то там что-то красненькое, что-то там залынить, что-то там кричит. Вас тоже, кстати, это вам будет полезно. Дальше. Так вот, значит, кто… Как глубоко зарыты ваши деньги? А внимание. Мы с вами разбираем в денежных кодах наши глюки и ограничения. И вы увидели, что написать, выписать ограничения, которые у вас есть, как вот написала Вика, я тебе очень благодарна, Вика, благодаря тебе я вышла сегодня в эфир. Так что вы видите, то, что вы пишете, я из-за этого выхожу в эфир и помогаю вам, ну и тем, которые еще не которые еще не зашли. И думаю только покупать, не покупать курс, проходить, не проходить. Так вот, вот что пишет Вика. Добрый день только сегодня дійшло про переписывание в кавычках грошових программ. Мы кілька недель тому прописали негативные переконання не були багаті немачує починати і так далі и так далі гроші зло я це все зробила як как з української мови як гарний як гарний студент як антонимик, до слова погано слово добре погано це была робота мозку а на выходных я додумкала как я маю это почувствовать? Умничка, молодец. Вона первая зрозуміла, как работает гипноз. Первая за помощи гипноза убрала... Тим больше, якщо національному українка. Ми своїми національними віночками у національному костюме украинка. Мы своими национальными веночками в этом мире нахрен никому не треба Людям в всем світі нужно, чтобы говорили другими мовами, были особистыми, а не віночки свои одевали в украинских костюмах. Повинны быть на часе, понимаете, ваши украинские национальные костюмы. Это моё видение, там как хотите. Я считаю, что это жлобство. Когда вам нужно, когда есть настрой, вы хотите. Мне иногда хочется, я одягаю вишиванку, выхожу в эфир. Мне хочется. Або я иду кудись на какие-то заходы, теми. теме, я вдягаю в эту форму. А вы вот, блин, в этих украинских вишиванках. Тема, какая? За мета, какая? Вот тут сидите в интернете, в соцмережах, в украинской форме. яка мета? Просто сидите и наблюдать? И писать всякую херню? Воно в национальном костюме. Так, зроби красиво, якщо даже на то пішло, Сделай так, чтобы було видно так, до середины. Чтобы тебе гарно виглядало лице, обличчя, Чтобы тебе погляд видно. щоб ти красиво виглядала. але десь там в далене, что-то там в национальном костюме жлободрон жлободроном, получать, подшить гранату, чтобы не высовывалась. Тому э, на выходных она додумалась и переписала э, все эти э, закавыки денежные блоки, и у нее пришло осознание, что оказывается, оказывается совсем по-другому чувствуешь, когда ты описываешь, а, а до чего цуце? Пришла на занятия слухай, не подобается, иди нахер сейчас заблокирую. Тому, поэтому денежные блоки у нас зарыты так глубоко, друзья, что вы себе не представляете. Мы можем. Вы смотрите, сознание 5%, 95% это бессознательно. Запоминайте, пишите 5,95%, кто еще помнит, кто не помнит, пишите. Сознание это то, что я хочу. А бессознательное говорит, одень украинский костюм. И вот а сыды там, а то и пиши там, а то в а том чате. Да? Ну я шучу, конечно. И сознание говорит, я хочу получать там пять тысяч долларов в месяц. А говорит, ты шо? Да тело кажется, тебе круто, это тело прямо там не пускает это тело. Почему? Потому что где-то когда-то кто-то сказал, что деньги зло. Папа с мамой жалели денег, папа с мамой прятали под подушки, папа с мамой ругались, когда все-то там было с деньгами. Ребенок этот, я помню, работала с девочкой, с девушкой, которая говорит, у нас все хорошо, а я не могу понять, почему у меня с деньгами плохо. Пошли в транс, пошли через гипноз, Она, ей там было годика два или три, у нее всплыло, когда папа с мамой ругались, потому что там были проблемы с деньгами. I work, I work, sorry и она говорит я не знала про это потом у мамы спросила оказывается была такая проблема когда uh, у них там были какие-то проблемы мамы с папой и ребенок толком не понимал но эмоциональную боль между родителями ребенок запомнил и начали откручивать, отматывать, убрали эту боль. Поэтому у нас часто мы не осознаем эту боль, которая у нас происходит. Понимаете? Это так глубоко зарыто. Поэтому. Например, кого-то забрали в бизнес, кого-то посадили в тюрьму, кого-то сослали на, на Соловки, кого-то убили, кого-то раскулачили. Мы этого даже не помним. Но в коллективном бессознательном и в нашем личном бессознательном у нас этого много, потому что ДНК — это то, что собирается из нашего рода, понимаете? И ты думаешь, ну, папа хороший, мама там учителя, врачи, они как бы воспитывали правильно. А почему у меня денег нет? И образований у меня там два или три, да? А на самом деле, друзья, вот так глубоко зарыты наши эти бессознательные. Я не понимала почему, да. И поэтому вот это 5.95 я вас как мантру заставляю писать, потому что сознание хочет, а бессознатель не пускает. И вот так же самое мы через сознание, если решаем какую-то проблему, мы идем бессознательно, мы искаем там, ищем там проблем, ищем там причины. И понятное дело, что это глубокая работа и это много надо и времени, и сил, и денег, чтобы там что-то все отковырять. И поэтому я даю этот небольшой, недорогой курс, где даю вас, поддерживаю вас, и только делайте эти упражнения. Вот Вика сегодня написала, что установки э, установке переработала, вот, э, написала, и я, напис... я, тут же, я тут же готовлю пост, который у меня созрел, ну, не пост, а эфир. Э, мне быстрее эфир написать, чем пост. Я быстренько набросала план и вышла в эфир, потому что... Э, мне надо, чтобы вы работали, получали результаты. Мне надо, чтобы вы активнее включались, откапывали денежные ограничения, и чтобы к вам приходили деньги. Но, друзья мои, это всю жизнь надо откапывать. Когда ты понимаешь уже 5.95, как это работает, то тогда у тебя будет легче намного. У тебя будет намного проще. Так, меня отвлекли. Лена. Ладно. Когда вы делаете упражнения, пишите, мне проще вас поддержать. И всю жизнь вы будете над этим работать, но вам будет намного проще уже отрабатывать. Вы только поймали какой-то денежный глюк, вы тут же сможете его пере переосмыслить. Но это надо, чтобы привычка была, понимаете? Поэтому денежные ограничения – это работа на всю жизнь. Тораза вам говорю. Но здесь нужно просто привыкнуть, что если… Ты даешь установку, что не были богаты, нечего и начинать, что деньги зло, что олигархи сволочи, что э, вот они гребут деньги. Так вот, смотрите: если вы читаете, э, кого-то критикуете, ну, не вы, понятное дело, есть злобок, э, к сожалению, много, никуда от этого не денешься, ну, я такую работу выбрала. То есть, если вас что-то цепляет, значит, у вас это торчит. Почему люди сидят, допустим, в соцсетях и ничего не делают? а у них, вернее, ну, может, они что-то и делают, понятное дело, но у них времени не вагон, чтобы сидеть и кого-то цеплять. Она не посмотрела, кто такая новосельская, что 63 года, что она имеет медико-биологическое образование, что она участник боевых действий, что она провела уже более трех или четырех тысяч, я не знаю, этих вебинаров, этих живых, тренингов, она не прочитала о результатах моих учеников, она не знает, какой путь я прошла. Она зацепила ее вот, какая-то фраза, зацепила ее какой-то какой-то пост, какая-то ее... она не понимает, что ее цепляет. Потому что на самом деле она, может быть, хотела бы тоже так выступать. Но у нее жаба давит. Ее цепляет это, ей запретили, мама, папа, социум. Понимаете? Она не получает денег, она не развивается, она не учится. Но она сидит на этом уровне, вот этой нижней части пирамиды. Помните пирамиду Дилса? Кто помнит, пишите пирамиду Дилса. Добрый, добрый вечер. И э, получается, что она сидит и ее болит, она никуда не идет, она не пытается. но она зло, ее зло берет. Ну, а, меня, а мне больно от того, что украинцы лучшие люди гибнут кровью, поливают поля, защищают. А такой жлободрон сидит в соцсетях. И просто, особенно когда мужчины сидят, пишут. А вот так посмотришь, думаешь, а что ты тут делаешь? Что ты не дорабатываешь деньги, твою мать? Что ты тут сидишь? Ой, ну ладно. Так вот, друзья мои, теперь момент такой. Кто из вас боится выходить в соцсети? Кто из вас боится выходить, чтобы вас вот так вот троллили? Напишите я. Вы золото. Столов подсознании. Мама все время говорила, это чужие деньги. Вот мой ступор. Деньги уходят чужим людям, но не ко мне. Вот, умничка! Вот и перепиши это все. Супер, умничка, молодец! Браво. Так вот, а, а, что я сказала? Я забыла, потеряла. Вы написали я, а я увлеклась. От, ответьте, напишите, что, мысли я потеряла. Напишите, пожалуйста, что я потеряла мысль, а я продолжаю, чтобы не держать эфир. Так вот, откуда идут глубина, где деньги эти, где глубина этих денег, почему они так глубоко зарыты? А, все, вспомнила. Когда вы хотите выходить в эфиры, вижу, вы пишете, просто задерживается, наверное, эфир, или вы туго включаетесь, не знаю. Когда вы выходите в эфиры? и боитесь выходить, потому что думаете, что вас будут так же цеплять, как меня, запомните. Если вас цепляют, значит, вы впереди. Это первое. Поставьте один и три в знака. Второе. Если вас не цепляют, не хейтят, значит, вы не состоялись. Если вас цепляют и хейтят, значит, вы состоялись как личность. Ха! Как вам такое? А? Так вот, не бойтесь, если вас будут хейтить, радуйтесь, говорите, ура, я состоялась как личность, значит, я кого-то цепляю, значит, я иду впереди, значит, я молодец, и пошли все нафиг. И смотрите, куда? На ленточку. Смотрите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, если вы смотрите на свою ленточку видите, сколько вам осталось, вас будет волновать какая-то жлобиха, которая будет писать что-то? Улыбнитесь ей, пошлите ей любовь. Или пошлите нафиг. Или если она вас бесит, забаньте ее. Вот и все. Yes. Поэтому радуйтесь, если вас хейтят, если вас цепляют. Значит, вы молодец, потому что выйти вот так вот и выступать, и говорить, это сколько нужно пройти труда. А воно то седыть, закрылось а то тыми якимись иконами, якимись масками, закрытый, закрытый аккаунт. Что оно там это а сховалось, я а вот так из-под то, из а то вот А ты выйди ко мне. Выйди ко мне. Я вот сейчас вот в эфир выйду с тобой. Я тебе позадаю вопросы. Так ты же даже не выйдешь. Понимаете? Потому что это моська против слона. Поймите. А вы слон. Помните, если... Помните, я говорила вам, когда собаки кидают палку, собака кидается на палку. А если... Льву кидают палку, то Лев смотрит на того, кто эту палку бросил, и понимает, а стоит ли вот с этим тратить на его время и силы. Лев понимает, почему этот, э, это вот бедное, несчастное, так реагирует. Понимаете? Поэтому я иногда включаюсь для того, чтобы посмотреть, что люди пишут. Кстати, бывает такое, что заканчиваются извинениями, и люди становятся лояльными. А бывает такое, что смотрю, что там даже психиатрия не поможет, просто чтобы оно натрепало не нервы, я его забаню. Поэтому ваша задача понять, вы состоялись, когда вас хейтят, когда вас критикуют, когда вас цепляют. Я помню, я проводила э, в прошлом году, в 21-м году, э, в сентябре, в октябре запуск делала для коучей-психологов. Я помню, сделала рассылку в Директ. И есть такая одна из функций рекламы – рассылка в Директ. Спам-рассылка, посылаешь, ну, там специалисты рассылают по, по специальным словам кодовым. И... Ну, пришел тебе спам. Ну, открой, посмотри. Я вот приходит, мне спама всегда, ну, там, 30, сам не знаю, сколько там, полно этих сообщений. Я посмотрела, выбрала, что мне подходит, открыла. Остальное просто удалила. Не воно пыше мне, не в личку. Я же в личку отправила. Воно пыше нас в внимание. А ведический астролог, ведический астролог, он пишет на моей страничке какую-то критику. Другой пишет что ой, а что ж ты такая вот крутая, а спам рассылаешь? То есть эти люди светят своим э, невежеством и жлобством, потому что это способ рекламы. Их много этих способов рекламы. Так вот, я значит выхожу, а у меня тогда тоже еще такого опыта не было. С каждым разом, когда ты больше и больше общаешься, и говоришь, естественно, ты обтесываешься, ты крепче, крепчаешь. И это тоже у меня было ну как бы новый опыт. Я значит выхожу с эфиром. Где-то минут на 20 и говорю, слушайте, мои дорогие начинающие и не начинающие психологи, коучи и другие специалисты, если вот такие жлобы будут вас хейтить, помните, никакие они не астрологи и они ведические тем более. Потому что люди, которые работают с высшими силами, с Богом, это мудрые люди. Это люди, которые работают третьей, четвертой позиции. А кто знает, что такое НЛП, кто такой НЛП-мастер, вы знаете, что такое первая, вторая, третья, четвертая позиция. У нас с вами будут еще фокусы языка, коммуникации. У нас еще раз будет курс по отношениям. Я еще буду давать вам практики с первой, третьей, третьей позиции. Поэтому вы будете больше понимать, что такое первая, третья, третья позиция. Так вот, третья, четвертая позиция ⁇ это люди, которые масштабно мыслят, и они с, с Богом говорят. То есть это люди мудрые. И если ты ведический астролог. Или там ты другой там какой-то там заявила себе специалист. Какой ты специалист? Какая ты личность? Если ты пишешь вот это, понимаете? То есть тут мета это, ну, прям, прям работает аж бегом. И последний вопрос. Почему ощущение опустошения после достижения цели? Сегодня Лена написала в чате кстати, Лена, срочно найти хорошего фотографа, чтобы тебя поставили правильно, я в начале эфира сказала, послушаешь, чтобы тебя научили, правильно поставили, чтобы были красивые позы, чтобы ты была женственная, чтобы лицо было красиво и так далее, это, это тренировка, потому что мы, мы транслируем свои комплексы, через лицо, через зажатость, понимаете? Мне я была давно, а это я почала в конце лютого, после ДЗ в курсе, в первом трансе я побачила маленькую книжечку, супер, сбирку моих виршев. И я загуглила, и среди видов нашла диющий в цей час. Так все закрутилось. Давайте поздравим Лену. Давайте поздравим Лену с тем, что Лена в курсе, благодаря тому, что она в курсе, ее сбылась мечта, вышла, вышел сборник ее стихов. Все, пожалуйста, поставьте восклицательные знаки. А я отвечаю Лене. Почему? Она говорит, у меня радостно, но есть какая-то опустошенность в душе. Отвечаю. Когда у вас, внимание, есть цель, и есть цель цели, результат результата, за этой целью есть следующая цель, то достижение цели, промежуточной, ну, какая у вас там сейчас случилась, как вот у Лени, не будет давать опустошение. Она будет давать, «Ес! Я молодец!» А в голове, Лена, уже прописано, что ты дальше будешь делать. Вот, когда сбылась твоя мечта, ты достигла цели, это здорово. А теперь для вас, для всех, и для меня, и для вас, и для тех, кто слушает, и тех, кто в курсе, и тех, кто не в курсе, запомните. Когда у вас есть большая глобальная цель вашей жизни, заради чего? Зачем? Помните по пирамиде нейрологических уровней? То у вас любая цель, маленькая или чуть больше, будет как трамплином к следующей цели. Поэтому опустошенность, даже у многих откаты бывают, это, это нормально. Значит, Лена, вы на правильном пути. Я тебя поздравляю, Леночка, и мы все тебя поздравляем что ты так сильно стартанула. Но теперь надо просто прийти на консультацию, чтобы мы разобрали, как дальше, дякую, будь ласка, как двигаться дальше, другую фотографию, еще лучше надо сделать, и как дальше двигаться, чтобы у тебя наполненность была в твоем теле. Наполненность. Большая цель, большая амбициозная цель, да. Совершенно верно. Большая амбициозная цель – это большая цель. На большие деньги. Вы можете не достичь этой цели. Это может быть недостижимая цель. Но вы пишете, допустим, на миллион долларов, да, на 900 придете Или там на 100 тысяч долларов, там да, придете на, там, на 950, на 70, на 70 и так далее. То есть вы понимаете смысл? У нас у нейронных сетей должен быть импульс подавать туда вверх. Тогда к вам будет приходить... Люди, ситуации, возможности, потому что у вас много желаний расписанных, потому что у вас есть цель, цель большая. Вы делаете степ-бай-степ маленькими шажками, у вас, вы знаете, есть благодарность, есть дневники успеха, кто вы сделали, промежуточные результаты описываете, вы пишете в чат, группа поддерживает. То есть это обрастает вот этой энергетикой такой классной. Ну что, я вас поздравляю. Те, кто еще не пришли в курс, возроди себе заново и денежные коды welcome в шапке профиля и под этим видео будет ссылка на бесплатную консультацию, условно платную уже бесплатных не провожу только внутри только внутри группы внутри чата, кто активно работает даю бесплатные консультации все остальные консультации платные ну они может быть будут не такие дорогие, но все равно бесплатно уже не работают, потому что Уважаю себя. Увидела, что люди не готовы работать, если бесплатно. Приходят только пожаловаться и больше на том и стоят. Редко кто делает дальше. Всех вам благ. Пока-пока. И до следующих уроков, пожалуйста, делайте, пишите, и будет вам счастье. И помните про ленточку? Пишите ленточка, Ленточка, пишите, пожалуйста.